Народ, всем привет, это канал Воддовый Стрим и ведущий Аннигилятор. Сегодня у нас вышел в продажу новый оперативник Пророк, и многие пишут, что они разочарованы, некоторые остались довольны, в общем, персонаж получился такой неоднозначный. Данное видео не является полноценным обзором, а является больше таким впечатлениям после первого дня стрима сегодня я провел два стрима и хотел бы сказать свои впечатления по данному оперативнику более подробный ну, такой конкретный обзор уже будет с ТТХ, с проверенными пристрелками и так далее, он уже будет, наверное, на этой неделе. А сейчас полные мои впечатления. Если вы обладаете оперативником, например, спутником, и после него пытаетесь пересесть на пророка, я вам очень сочувствую. Если у вас есть, например, сварок, и вы после него садитесь на пророка, то вам еще будет более-менее. Дело в том, что у данного оперативника очень сильная отдача. Он в плане стрельбы не очень комфортен на большие дистанции, однозначно нет, на средний еще более-менее. Мой совет, если вы уже его взяли, то стреляйте короткими очередями, но на близком расстоянии соответственно зажимайте гашетку. Стрелять от бедра просто невозможно, вы ну, очень маловероятно, что даже без прицела вблизи будете нормально попадать, потому что разброс просто дикий. Вот у меня такие бы разложились впечатления. Он хорош, чем у него 5 магазинов, если мне память не изменяет, и каждый магазин по 50 патронов. Это вишка, конечно, офигенно. Между магазинами он переключается очень быстро. Вот, Скорострельность у него очень высокая. По факту, он является таким э, штурмовиком-поддержкой в смеси. Тоже он и тот, и тот, но партинка потому что это средний между поддержкой и штурмовиком. Довольно-таки интересно. По поводу его ветки прокачки, его обилки. До 15 уровня ей пользоваться очень неудобно, потому что кидая дымы, ты нажимаешь, и оно очень, очень мало действует по времени. Да, конечно, я не докачал до конца, но все равно она по времени очень мало действует. И тратит она, конечно же, очень мало стамины. И когда вы кидаете дым, в дыму находится ваш противник, нажимая на кнопку, вы мало того, что и сами видите противника, вы еще подсвечиваете этих противников для всей вашей команды. В чем же прикол докачать его до конца? На 15 уровне, кстати, не знаю, почему здесь не написано, то есть ваша способность предсказатель работает уже автоматически. Ее даже не надо нажимать каждый раз, когда противник будет находиться в дыму, либо в газе. Вот вы будете его видеть, но его не будут видеть ваши союзники. И для того, чтобы увидели его ваши союзники, вы будете нажимать кнопку Q, ну или другую кнопку, какую вы себе ее настроили для удобства. Поэтому он именно раскрывается на последней стадии своей, как и обычно, ну как и многие, да, последней своей обилочкой. Когда она переходит просто в работу по умолчанию, и это действительно удобно. Мы впечатления, брать умыливание или не брать. Ну, очень смешный, потому что я не могу сказать да и нет. Он очень действительно получился неоднозначным. Он такой, блин, и, и не поддержка тол толком, и не штурмбик. Что-то что среднее. Если вам нравятся, на первый оперативники Рейн и кошмар, то, скорее всего, пророк вам тоже понравится. Он действительно понравится тем, у кого есть гром, и точнее, кому нравится кошмар и кому нравится Рейн. Ну а также, кто играл на свороге, тоже не будет испытывать чувство дискомфорта. По мне, по мне, стрельба на нем очень неудобна, мне она очень не нравится. Но это я понимаю, что это плата за скорострельность, можно так сказать. И он очень ситуативен, очень, ну, очень ситуативен, потому, поэтому пользоваться его дымами в каких-то ситуациях удобно. Но это так редко проскакивает, ну, так редко проскакивает, что не знаю, не знаю. Я бы не сказал, что прям очень хорошо. В общем, это, ну, естественно, мои первое впечатление. прежде чем вы покупаете, подумайте, нужен ли вам такой скорострел на короткой дистанции. Именно на короткой дистанции, на дальней дистанции он не очень. Поэтому я хотел вас предупредить, что вы, не дай бог, его не купили. Ну, если хотите посмотреть полноценный разбор с ТТХ, и так далее, ну, ждите, подписывайтесь и смотрите. Кстати, под видео на канале есть очень интересные ссылочки, где можно даже на халяву получить. Монеты из приложения, ну а также у нас на канале по выходным в группе ВКонтакте тоже проходят такие розыгрыши. Ну а с вами был канал Стрим. надеюсь вам понравится данное видео, ставьте лайк, я буду знать, что вам интересен полноценный разбор со всеми ТТХ. Пока-пока.